Цена бургера в мишленовских ресторанах достигает 1000 долларов. Добрый день, друзья! Видеофантазия приглашает посмотреть новое видео, которое, надеемся, придется вам по вкусу. Днем рождения гамбургера считается 27 июля. Сейчас в это трудно поверить. Но чуть более 100 лет назад никто даже и не подозревал, насколько может быть вкусная жареная котлета между двумя половинками булочки. Растущая с каждым днем слава блюда привела к тому, что многим захотелось быть причастным к его рождению. В конечном счете попытки отвоевать себе кусочек славы закончились тем, что гамбургер стал блюдом с одной из самых запутанных историй. В архивах сохранилось несколько версий того, кто на самом деле первым приготовил бургер. Выбирайте сами, какая вам больше всего по вкусу. Первая версия. Само слово «гамбургер» происходит от названия города Германии Гамбург. Именно оттуда вместе с немецкими иммигрантами рецепт попал в Америку. В те времена гамбургер представлял собой кусок жареной свинины в хлебе. Вторая. Гамбургер был назван в честь города Гамбург в штате Нью-Йорк. В 1885 году, на проводимой в этом городе ярмарке, братья Чарльз и Фрэнк Мэнчес предлагали подкрепиться жареной котлетой из говядины, вложенной между двумя половинками булочки. У них закончились запасы свиной колбасы, которую они использовали для сэндвичей, и они решили заменить ее имевшейся в наличии говядины. Третье. Семья Оскара Вебера Билби из города Талса утверждает, что первый гамбургер приготовил их предок. Произошло это в 1891 году. Брадед Таскара готовил котлеты и начинял ими дрожжевые булочки. В 1995 году губернатор Франк Китинг назвал город Талса настоящим местом рождения гамбургера. Пору Флетчер Дэвис из города Афины в штате Техас тоже считает себя изобретателем гамбургера. Он в 1880 году положил обжаренную котлету с горчицей и луком между двумя ломтиками хлеба. В 1904 году на ярмарке в Сент-Луисе у Флетчера и его жены была небольшая лавочка, где они и продавали свои бургеры. Пятое. В 1900 году в своем родном городе Нью хейвен свой первый гамбургер приготовил Луи Лессин. Клиент попросил сделать какое-нибудь быстрое и горячее блюдо. Возившийся с фаршем Луи сформировал котлету и обжарил ее на гриле. Мясо он подал между двумя ломтиками тоста. В 2000 году библиотека Конгресса США назвала Лейсингом человеком, сделавшим первый американский гамбургер. Широкую известность гамбургеры получили в 1904 году на ярмарке в Сент-Луисе, но гастрономический символ бургер превратился спустя почти 30 лет, когда Уолтер Андерсон из города Уичито, штат Канзас, основал сеть закусочных главным блюдом которых стал гамбургер. У современной версии бургера существует множество разновидностей. Вариации с булочкой и котлетой рубленого мяса предлагают даже мишленовские рестораны. С творениями закусочных и фастфудов их блюдо имеет разве что общее название. Вместо резиновой котлеты синтетические синтетической булочки повара отдают предпочтение фуагра черным трусилям и говядине кобе. Цена за такой бургер может достигать 1000 долларов. При создании видео мы ориентируемся на ваши локдауны. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео и быть в теме происходящего на Канаде.